Добрый вечер! Сегодня 11 апреля 2018 года. Это видео, завершающее видео по эксперименту на драмочной изоляции на зиму. Критика этого способа и результаты эксперимента. Меня просили выделить. То, что все это эксперимент И что это может быть опасно для пчел Привести к гибели семей И другим отрицательным последствиям Этот опыт Как раз из таких Осенью 2017 года я заключил Тех маток на этом тачке в изоляторы, которые располагались в пенопластовых коробках и лежали на рамках сверху зимующих клубов пчелы, будущих зимующих клубов. И различные семьи, начиная от отводков до семей средней, ближе к большой силе. Проходили экспериментальную зимовку в таких изоляторах. Нужно сказать, что в целом зимовка оказалась критической, и я потерял половину пасеки. Потерял не в том смысле, что половина семей не вышла из зимовки, а в том смысле, что сила семей уменьшилась значительно, в два-в три раза в среднем. Потерян был единственный отводок и матка вместе с ним. Была потеряна одна матка в средней силы семье, которую бросил клуб, спустившийся вниз к рамкам с кармами от изолятора. И этот клуб пчел достаточно благополучно пережил зиму. И в целом можно сделать такие выводы. Находясь сверху рамок в верхней части, матки в основном выживая сами, выманивают пчел. За счет своего верхнего положения наверх, вверху на рамках доступными пчелами оказывается небольшое количество кормов, которое поедается и начинается скорейшая гибель семей от голода. Количество подморов в среднем достаточно маленькое, что свидетельствует о том, что пчела зимой, находясь без кормов, Рядом с полными рамками, которые она разогреть не могла, пчела, находясь на пустых рамках рядом с маткой, вылетала из улья в мороз, в снег и терялась. То есть подмора было мало, но наблюдая, например, как из 7-8 рамок, занимаемых пчелой на начало зимовки, когда сидел клуб, и наблюдая, как там одна-две жалкие улочки остаются, я сделал такой вывод, что пчела вылетала за кормами зимой. Показывать сами семьи я не захотел. Я принял решение, что не стоит показывать опоношенные рамки через цурк, ослабленные семьи хотя в предыдущем видео которое называется мешок сахара кило расплода и 8 месяцев пчеле я как раз такой улей осматривал и вы можете наблюдать как из семьи которая уходила если не ошибаюсь на 11 рамках собирался к ним, как эта семья осталась на пяти съеденных рамках кормов, рядом с неизрасходованными кормами, которые находились под тем же самым изолятором частично. И как эта семья выглядит. В целом, какие наблюдения были сделаны. Семьи обсиживают порядка пяти-шести рамок в основном. Эти рамки полностью заканчиваются, либо остаются с кормами в нижней части рамок, то есть, например, это нижние и задний угол, если смотреть от клетка, с недоступ... э, в зоне, недоступной пчелам. Либо это пустые, полностью сухие рамки. Семья остаются у этого изолятора несчастного. В верхнем положении. И как я говорил, слабеют, разлетаются зимой в поиске кормов. Ну как бы, шутить не хочется, но пошутю. Скажем так, свое оправдание могу привести следующие факты. Предыдущий сезон характеризовался слабым наращиванием пчел в зиму очень малое количество семьи вырастили расплода скорее всего из-за засухи и сила семей в некоторых случаях явно превышает то количество расплода которое они вырастили то есть пчела которая у меня находится родилась в середине лета в некоторых семьях то есть ей порядка ну, порядка 8-8,5 месяцев на данный момент пчела выглядит хорошо не является голой, лысый, черной то есть у нее есть опушка а это нормальная, здоровенькая пчелка что свидетельствует о том, что сохранение ресурса жизненных сил э -э пчелами это прием выживания, который они так или иначе используют. Что касается изоляторов. Чтобы их показать. Вот это лежало сверху рамок. В этой семье, по-моему, матка погибла как раз. Был вот такой изолятор, он хуже всего. То есть рядом с этим изолятором было много погибших пчел. Им было холодно бегать за карманами. Они гибли в самих улочках. Было в самом угле большое количество погибших пчел на рамках. Вот такой опоношенный изолятор. Вот такой вот красотой. Здесь сидели две матки, которые выжили обе. Сейчас семья развивается в двухматочном режиме. И две матки, находясь... Сначала в противоположных концах этого изолятора позволили пшелам находиться не на 5-6 рамках, а по-моему в этом улье было порядка 7 освоенных рамок, что в общем-то и привело к благополучной зимовке, но дало опоношенность. Вот. Этот способ начинался с э, интересного наблюдения, с того, что по предоставленным семье кормам э, пчелы перебрались наверх на пенопластовую крышку улья и сидели там вместе с маткой. Это меня заинтересовало. Э, я поставил на, э, в предыдущую зимовку я поставил небольшие изоляторы. Пчелы вроде бы благополучно перезимовали, но весной опять же остались рядом с маткой на этих кормах, которые были практически съедены, и сильные начали уменьшаться в силе. При таком положении изолятора, при такой конструкции зимовки, совершенно невозможно и неудобно, Положить корма для пчел, если пчеловод видит, что эти корма закончились, подкормить семью практически э, либо трудно, либо никак. Это связано с тем, что есть риск сдвинуть то пятно, которое пятно, пчелы, об, пятно пчел, обсиживающих матку, находится в определенном положении. Если сдвигать, например, для, для того, чтобы... или перемещать по рамкам. Та часть, которая сидит на рамках, сместится, и матка может оказаться в необсиживаемой зоне и, соответственно, погибнет. Несмотря на то, что под изолятором, опять же повторяю, находится корма в рамках, в которых полно этих кормов, может находиться еще 20 килограммов кормов рядом с клубом пчел, эти корма совершенно не осваиваются. И в целом можно сделать окончательный вывод, что такое положение пчелиного клуба является противоприродным. То есть в природе пчелам всегда доступны над головой. Клуб движется снизу вверх, немного расширяясь при потеплениях, сужаясь при холодной погоде. И если пчелам нужен корм для того, чтобы поддерживать хорошую температуру в клубе внутри, они просто поедают побольше кормов и поддерживают температуру на том уровне, на котором им комфортно. В нашем способе, в моем способе, семьи гибли от голода. Окончательные в цифрах результаты таковы. Потеряна одна единственная маленькая семейка. Этот отводок, это отводок вместе с маткой. Потеряно две матки. Одна из них в отводке, другая в средней силе семьи. Этот второй оставшийся живым отводок объединен с той другой семьей, потерявшей матку, приблизительно в начале февраля. На грани э, гибели остались две сильных пчелинных семьи. Из них я сделал одну двухматочную семейку, у которой силы у всех этих пчел примерно три рамки. Осталось средней силы примерно как слабый отводок от пчелиной семьи на шести, на семи рамках не полностью обсиженных пчелами еще одна, вторая третья, еще четыре семи вот и вся сила, которая осталась тем не менее я считаю, что этот эксперимент был нужен пускай Пускай бы я даже потерял еще больше пчел, но тем не менее, поскольку этот эксперимент проходил с публикациями, я говорил о том, что собираюсь так или иначе этим заниматься, озвучивал, может быть, кому-то это понравилась эта идея, как и мне в начале, и люди стали бы экспериментировать. Пускай лучше у меня. На пасеке происходят эти проблемы эксперименты, Они у тех пчеловодов, которые смотрят мое видео. Пускай этот эксперимент завершился не, не успехом. Я уже продумываю новые идеи, которые постараюсь обосновать в следующих видео. Предложить способы зимовки, достаточно простые, уже известные. Просто хотелось бы поговорить об этом. Появился новый изолятор Сергея Коновалова в разрезе кленовидный, в одном из разрезов. Перспективный изолятор. Еще замечательно это тем, что пчеловод начинающий, и он сразу создал свою конструкцию изолятора. Так что все не так уж плохо. Если вы кому-то рассказывали об этом потолочном изоляторе, горизонтальном надрамочном изоляторе, с которым проводился эксперимент, пожалуйста, расскажите о том, что результат эксперимента был неудачный и повторять его не стоит. Возможно, когда-то в специальных целях, с другими ульями, с другим утеплением, это будет продолжено, но уже в специальных целях, и это будет уже другая история. С вами был Хума Апинс, Зубков Саша. Всего доброго и всех с весной.